Здорово! Это видео о том, почему твои свидания часто ничем не заканчиваются. Ну, я имею в виду, что твои и женщины свидания. Вот. Или заканчиваются совсем не тем, чем ты хочешь. То есть, поговорим о том, какие мысли вообще в голове у женщины, когда ты с ней на свидании. То есть, что она думает по поводу того, что ты хочешь с ней сблизиться. И я тебе даже больше скажу, она тоже хочет с тобой сблизиться просто. Хотя бы потому, что она пришла на это свидание. Тебе важно научиться правильно обрабатывать женские какие-то возражения, проверки, даже если она их не озвучивает. У нее в это время очень много тараканов, мыслей, страхов, эм, переживаний, когда ты хочешь с ней сблизиться. И она не значит, что она их озвучивает. Тебе надо научиться знать, какие бывают переживания у нее и заранее... С помощью историй, с помощью специальных каких-то диалогов Как-то эти штуки переключать, нивелировать, заранее их гасить, чтобы они не появлялись в ее голове Начнем с самого главного Девушка не хочет выглядеть доступной шлюхой в твоих глазах Она не хочет, чтобы ты, не дай бог, подумал, что она такая вот легко доступная То есть и здесь самое главное, что нужно сделать Нужно сложить на себя всю ответственность, сказать, что это я такой, ты здесь ни при чем а, ну и дать девушке понять, что ты именно тот мужчина, с которым она может позволить себе вот, вот эту похоть, может позволить себе секс, наслаждаться жизнью, наслаждаться телом твоим, своим и так далее. Вот. Как это делать? Здесь очень много техник, очень много фишек, очень много технологий, то есть и это нужно более подробно разбирать. Но основное такое, что бери на себя ответственность, показывай, что ты именно тот мужик, с которым можно делать все, что хочется, и валить все на тебя. Следующая девушка может подумать, что все, что ты делаешь сейчас с ней на свидание, это только для того, чтобы получить секс, то есть то, что тебе нужен секс. Она может тебе об этом сказать, вам всем нужно одно и то же, как будто вам не нужно одно и то же. Вот. А что ты можешь мне предложить, кроме секса, Блять, А что ты можешь мне предложить, кроме секса? Вот. Но, собственно говоря, она переживает, что ты получишь секс, свое, получишь. Вот. И как бы ретируешься, вот. Значит, смотри, здесь нужно сделать следующее. Важно объяснить девушке, что секс – это круто, это важно, это классно. Она все это сама понимает, но она хочет, чтобы ты это объяснил. Она говорит, давай, объясни мне то, что я так знаю. Нужно рассказать девушке о своих планах, о том, что ты хотел бы с ней пойти туда-то, ходить туда-то, делать то-то, поехать туда-то. То есть какая-то будущая совместная деятельность, тем самым ты даешь ей понять, что не только секс тебе нужен, как говорится. Много секса и, и какое-то еще общение и так далее, и так далее. Э -э, нужно дать ей понять, э -э, что у тебя правильные ценности. Это отношения, семья. Любовь, бла-бла-бла и так далее, это все на самом деле так и есть, это хорошие ценности. То есть то, что секс круто и без него никуда, но вот у тебя ценности гораздо более глубокие. Нужно опять же показывать девушке, что она максимально интересна тебе в первую очередь как личность. Интересоваться ей, спрашивать что-то, говорить с ней о каких-то таких... Причем ты можешь параллельно прикасаться к ней, трогать ее и так далее, и все это усиливать, и параллельно разговаривать с ней о том, как классно, что она такая интересная, как интересно с ней общаться и так далее. То есть здесь э, я сейчас пройдусь по верхам, я скажу, что нужно, но я не скажу, как это делать, потому что это отдельная тема целого блока, который мы будем с тобой подробно разбирать на моем онлайн тренинге, который стартует 1 июня. Следующее, о чем думает девушка, а вдруг после секса ты потеряешь к ней интерес, бросишь ее? То есть, ну, Это примерно то же самое, что тебе нужен только секс, а тут она думает, что как бы, не только секс, но вдруг тебе станет с ней неинтересно. Здесь надо объяснить девушке, что секс неизбежен, и когда-то все равно придется им заниматься, и то, что только на уровне тела ты можешь понять, твой это человек или нет. Потому что э, без этого ты не сможешь понять вот, ну, как бы, совместимую, несовместимую. Потому что вы можете совпасть с душой, но если между вами не будет страсти, это очень херово. Следующая мысль, которая посещает голову девушки, и опять же, не обязательно, что она тебе эту мысль озвучивает: что если все это произойдет слишком быстро, то ты. А, ты будешь воспринимать ее несерьезно, будешь относиться к ней э, как-то легко и, соответственно, не построить с тобой <coughs> каких-то серьезных отношений, потому что быстрый секс-никак э, не серьезные отношения. А, нужно донести до девушки следующее, что это всего лишь стереотип что это хрень, которую придумало общество, которое вообще не понимаю, зачем это придумал. А нужно привести какие-то примеры, возможно, рассказать о каком-то своем друге, который познакомился с девушкой с какой-то э, на курорте, у них тут же в первый же вечер бурный страстный секс, они сблизились, с курортный роман, и после того, как они вернулись с этого курорта, с этих морей, он перевез ее к себе, и сейчас они уже четвертый год живут вместе и все классно. Причем это можно рассказывать заранее. Рассказывая о своих друзьях, а как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Она думает, о, наверное, ты такой же клевый. Э, можно сказать, что у тебя были отношения долгие, несколько лет, э, после того, как вы быстро сблизились с девушкой, причем... Даже, может быть, она сама инициировала как-то это сближение. Нужно объяснить девушке, что нет доступных и недоступных женщин, что есть мужчины разные, да, что кого-то сейчас тошнит от секса с мисс Мира, а кто-то смотрит на какую-нибудь Машу из соседнего подъезда и думает, «Боже, блин, она нереальная, она недоступна и так далее». Нужно объяснить женщине, что никакой прямой корреляции между сексом на первом свидании, например, и отношениями серьезными нет, потому что бывало ли у тебя, наверное, такое, что мужчина за тобой долго ухаживал, уже три месяца, и... Ты уже, наверное, ждала, когда же он, блин, ну, все-таки мне же хочется близости, да, он ничего не делал, тупил. Было такое, она скажет, по-любому было такое, у каждой девушки такое было. Скажешь, вот олень, да, она такая, ну, пожалуй, да, наверное, да, то есть он припозднился. Либо что мужчина красиво ухаживал два месяца, а потом, когда вы начинали заниматься сексом, у него оказался, ну, не той формы писюн. Я не знаю, у вас какая-то несовместимость, какая несовместимость, там, не знаю... Тебе не понравилось, как он занимается сексом, какой он в постели. И все. Ну, и, как бы, и ты подумал, блин, три, года, три месяца коту под хвост. То есть, как бы, а для тебя, как для девушки, это же важно. Она говорит, да, да, это важно. Не стесняйся об этом с ней говорить. Она сама будет тебе говорить все эти вещи, да. И зачастую, когда ты можешь спросить у девушки, а когда у тебя самый быстрый секс когда-нибудь был с мужчиной то есть через сколько она может сказать там да через пять минут там через день и так далее Отк... ой что это я конечно же через месяц то есть она может себя выдать это очень прикольно выдать. можно кстати отпозиционироваться от всех мужчин и прямо прямо рассказать ей технологии, почему мужчины не занимаются сексом быстро почему они не сближаются потому что они боятся Тебе же хочется, да, чтобы он взял и сделал Они ждут этой инициативы от тебя Ты же девочка, я же все понимаю, что для тебя важно быть недоступной Да, да, да, она, как бы она поймет, что ты понимаешь в женской психологии Она подумает, блин, клевый чувак, он умный, он, сука, понимает меня и на этой волне в это время ты, короче, раз, раз, то есть, а куда это ты полез? Я – никуда, вот, ты делаешь свое дело, и вам обоим от этого будет только хорошо. Почему еще девушка проводит такой параллель, что быстрый секс не равно долгие, хорошие, крепкие, серьезные отношения? Потому что, ну, типа, он будет думать, что я шлюха, да, со шлюхами какие серьезные отношения, да, то есть, и… Также она понимает, что, в принципе, чем она может манипулировать. То есть, единственный, по сути дела, ресурс, который тебе нужен от нее, это секс. Вот, и поэтому она хочет, чтобы ты, наверное, как-то больше вкладывался, потому что иначе, если она этот ресурс очень быстро отдаст, то есть, она не сможет уже больше тобой управлять. Поэтому такая вот хрень, что женщина управляет мужчинами через вот эту морковку в виде секса. Ап-ап-ап-ап. Причем, ближе дальше такое делает. То есть а, начинаешь активизироваться, она говорит, воу-воу-воу, чувак, ты давай завязывай. Если ты не знаешь, что с этим делать, ты говоришь, да-да, прости, я что-то перепере, переборщил. Как только ты начинаешь терять интерес, что-то пропадаешь, ты же думаешь, сколько можно, блин, три с половиной года уже за ней бегаю. А, она такая, типа, ага, алло, может быть, сходим в кино, Да, да! Да! И, короче, и ты вот ни туда, ни сюда. То есть ты вот с помощью этой манипуляции ты на каком-то поводке, как на палочке. то есть а -а -а, Важно эти вещи все понимать. И обо всем об этом мы будем подробнейшим образом а -а -а, с тобой мы будем тебе рассказывать, ты будешь это применять, мы будем давать тебе практические задания, фишки, техники, упражнения на моем онлайн-тренинге, который стартует 1 июня. Это будет принципиально новая программа. Но в преддверии этого тренинга 22 июня, ой, мая, что говорю-то, 22 мая, во вторник, 8 вечера по Москве, у нас будет вебинар вебинара следующего характера на канале запись этого вебинара не будет запись вебинара получат только те кто в него вписался вебинар посвящен теме как плавно провести общение с девушкой в тему секса и как создать сексуальный контекст общения с девушками то есть это как раз одна из тем предстоящего онлайн тренинга и она самая самая такая болезненная потому что из за того что вы не можете правильно адекватно перевести общение с какого-то социального в сексуальное русло из-за этого получается все обломы и об этом э, я эту тему под раскрою на этом вебинаре который состоится 22 числа во вторник по московскому времени 8 часов вечера э, потому что от того а, умеете ли вы переводить общение в сексуальное русло или нет, зависит все ваши дальнейшие отношения или отношения, дружбы, обломы и так далее. Я бы даже сказал, что 95% мужчин ничего не понимают в этой теме. А, именно из-за нее эти мужчины попадают в друзья. И 22 мая в 8 часов вечера по Москве пройдет вебинар, на который ты можешь записаться по ссылке под этим видео, и там мы будем об этой теме говорить. То есть мы научим тебя... Переводить общение в сексуальное русло Проблема мужчин в том, что они общаются В основном на хорошем уровне доверия да, то есть, Но они не проявляют себя как любовники Они не рекламируют себя девушке Как классный любовник вот. а Следующее, что важно девушке Чтобы убрать какие-то ее тараканы Нужно донести до нее свою сытость то, что у тебя нет проблем с сексом, что ты сейчас общаешься с ней не из-за недостатка секса, а у тебя его даже переизбыток, и ты с ней просто кайфуешь. Как это делал я всегда раньше, это было очень прикольно наблюдать. То есть, э, рецепт, э, значит, мы общаемся, мы ходим в кино, там уже второе, третье свидание, и на самом деле это очень прикольно даже бывает, когда ты не торопишься сблизиться, потому что тебе с девушкой и так хорошо, классно и весело я ее целую куда-то в шею я не целую ее в губы я целую здесь там делал это массаж затылка ключицы там еще что-то за ноги за руки то есть я ее возбуждаю раз прекратил я вижу как она на это реагирует она видит тем самым я показываю что что у нас третью встречу уже нет секса не потому что я задрот и потому что я там боюсь к нему перейти то есть я этим сам показываю, что я очень умело это делаю, я знаю, где ее целовать, где ее трогать, где ее возбуждать, ей это очень нравится, ее это заводит, она думает, блин, клево, а она уже начинает, говорит, вкушать и сама хотеть, чтобы секс быстрее состоялся. Но при этом я не тороплюсь. А, параллельно я вербально озвучиваю ей то, что... А что очень круто, когда тебе не хочется тупо секса, а хочется с человеком вот так вот общения, близости, обнимашек, классно проводить время, и это очень ценно, это очень круто. И сейчас как раз именно та ситуация. Что я делаю таким образом? Таким образом я... Uh, убираю у нее вот эти мысли о том, что типа ему нужен только секс. То есть я и говорю, что мне с тобой просто круто. Uh, причем ты даже можешь так uh, отморозиться, то есть ты при этом показываешь свою полнейшую непривязанность. Потрогал, поцеловал, повозбуждал ее. Херак прекратил, сидишь что-то рассказываешь, пьешь чай, она думает, ну, вот это классно. Это как раз то, что я хочу, потому что мужчина не не переходят рамки, но при этом он себя уже разрекламировал как классный любовник. И еще ты ей говоришь такие вещи, типа, ты знаешь, вот мне сейчас вообще тебя не хочется, к сожалению, ну, или к счастью, не знаю, может, это прикольно, но я совершенно не хочу сейчас секса с тобой. Мне нравится тебя прикасаться, мне нравится тебя целовать, там, делать им массаж, но мне совершенно не хочется с тобой секса. Причем, говорит абсолютно серьезно, хотя, может быть, она даже это и понимает, что это шутки, как бы, но... У нее внутри такое возмущение, блин, как это так, он что, охренел, что ли, вообще? И она начинает как бы сама пытаться провоцировать тебя, сама тебя соблазнять. Может быть, даже ответит тебе тем, что начнет сама тебе тут дышать в ухо, как бы что-то там целовать в ушко и так далее. То есть это очень прикольная игра, и этому можно и нужно научиться. Это должен знать и уметь каждый мужчина, который хочет, чтобы у него все было в порядке с девушками. Потому что... Ну, секс ⁇ это святой, к этому надо уметь перейти, да? то есть э, нивелируя все ее страхи, все ее возражения, все ее тараканы и так далее. Есть, ты мужчина, ты должен это делать. А, это то, с чего начинаются любые отношения, потому что отношения без секса ⁇ это ничто. И если его еще не было то у вас нет никаких отношений у нас по идее он с дэнчиком тоже тогда должны быть отношения потому что по вашей логике секса не было а отношения есть да ребят не пойдет причем самый большой прикол в том что те ученики которые приходят на мои тренинги у многих из них тараканы насчет секса у самих мужчин то есть представляешь если у тебя у самого есть неправильное восприятие секса если у тебя есть Тараканы на этот счет, какие-то стереотипы, какие-то шаблоны и комплексы. А, то есть твоя святая обязанность как мужчины донести до девушки, что секс это классно, секс с тобой это вдвойне классно или даже втройне классно. А -а -а. Но если у тебя у самого по этому поводу есть какие-то затыки, как ты будешь это до нее доносить? И поэтому эти штуки надо разбирать, раскапывать. И этим займется наш психолог Максим Алябев на онлайн-тренинге 1 июня. Ждем только тебя. Ты можешь забронировать себе место по ссылке под видео. Но прежде чем приходить на этот тренинг, я рекомендую тебе посетить наш вебинар, который будет 22 мая в 8 часов вечера по Москве, на тему «Как перевести общение с девушкой в сексуальное русло». То есть на самую болезненную тему для всех мужчин. Там мы будем подробно разбирать одну из тем по переходу в сексуальное русло. Все ссылки под видео. Это был Шамшурин. Пока.